Добрый вечер. Добрый день. Что-то вы углубленно изучаете что-то или что? Да, но всю изучаю Украину. Смотрите в одну точку как-то. Они а в камеру. И Украину изучаете. Да. И чем, так сказать, вот завершается ваше изучение, что нового вы изучили? В Украине молодежь деградирует деградирует да Это они как ну, вот, нормально не могут поздороваться отвечает у них мозг куда-то идет в другую сторону они матерятся у них э, по 9 лет уже они курят в интернете вот здесь вот чат рулетки и не знаю что они этим хотят показать себе не пойму. Вот такой Это такое ваше впечатление в Украине. Да, да, да, да. да. Вот сам удивляюсь, блин, шучу. А э, вопрос, а что вас так интересует Украина? Блин, э, мне жалко вас, украинцы, что у вас идет списать операции мне жалко людей. Жалко людей. Да. Так а, а почему жалко? А почему не жалко должен быть? Ну подождите. А, они же вроде люди жить да. Хотят. И да. Вот. Как и все люди, вот. да. Вот, вот. Ну вот и что? А что жалеть нельзя, что ли? Так надо просто не Влезать в эту страну и не убивать никого. Как это, я не понимаю? Я у вас в, лес... в голове. У тебя в голове, парень, две противоположные вещи. Ваша страна влезла в Украину, убивает людей, и тебе же их же жалко. Это я как не, не, не могу понять. Договорились? Ты... Нет еще. Можно сказать? Давай. Я влез к вам. Ну? Я влез к вам? Я не знаю. Почему тогда мне высказываете такое, как будто я влез к вам? То потому что по твоим суждениям... Как? Поймай. Такой... Мне жалко, Ты... сказал я. Людей. Вот. Я же, что я же, что говорю что ли я к вам влез вы мне предъявляете как будто я к вам залез в дом или к вам в страну вашу вы на меня нагоняете А что ты оправдываешься Я не оправдываюсь Я не оправдываюсь Значит, Я суть говорю опра я суть оправдываюсь... Те, кто вину за собой имеют. Я суть... Говорю. Я суть... суть? Говорю, я не Нет, суть? По, вашему, по вашему мнению, я к вам зашел, да, получается, да, сейчас, А кто? А, а, а что, Украина к вам зашла? Я к вам зашел, я про себя говорю. Ну, хорошо, про себя. И что? Я зашел к вам? Я в Украине... Мы знали, где ты, где, где ты есть? Я ни разу даже в Украине не был. И что? А вы За мне говорите, я... как будто я зашел к вам. Да, потому что ты говоришь. Вот. Вы, что тебе жалко. Вы не правы в данный момент. На меня нагоняете вы, как будто. Да мне, э, парень, да мне похуй, понимаешь? Вот вы, подождите, мне подождите, похуй. Подождите. подождите. Вот, не, вот я сейчас, ждать не собираюсь. Сейчас вот Я момент, ждать. Я ждать свои... не собираюсь. Вот я тебе сказал. Сказать... Что, дети деградируют. Это все от вас, Дети от взрослых зависит, от вас, а ты... вы Если... сами деграды. Да? Подожди, стоп, вы, стоп, стоп, стоп, вас... стоп, стоп, стоп, подожди. Вот с вами, с вами нормально общаешься, вы начинаете хлюкать, хлюкать, свои что-то высказывать. А нет, что хлюкаешь, вашей... это ты. Вы... Это ты какую-то херню говоришь. Я объясняю. Ты говоришь... Да. Хорошо, хорошо, подожди, я тебя перебью. Один момент. Ты говоришь о детях, которые там что? Ты видел детей на Украине? Ты разговаривал с ними? Ты был там? Какое имеешь право говорить от имени каких-то там украинских детей? Ты что, их видел? Вы все? Ты, там ж... ты был там в гостях? Ты там жил? Ответите давай отвечать давай отвечай пожалуйста как диалог у нас начался здесь я объясню общаюсь говорю вот дети выходят дети говорю матерятся здесь в чат рулетки курят с 9 лет сигареты в чат рулетки И украинские украли... дети А? украинские дети да по украински они кричат там слова И еще ну, по-украински, я каждый не помню уже. И матерятся и посылает. Правильно, с... Правильно делают. Когда с ним делают? Правильно голова... делают. Рыба гниет с головы. Вот так. От вас вы. Вы виноваты всему. Ваши взрослые. Да. Мы виноваты, что вы лет? напали на нас. Лет? Вам сколько лет? Да, уже много. Да. Достаточно, чтобы, чтобы все уже понимать. 60 и знать. лет есть вам? Почти. Ну, почти 60 лет, а мозгов у вас нет. Вот я этом больше мы с вами будем. не хочу диалог вести, не могу уже. Вы и потом, Но я вижу, что, что не понимаете, да, что... у вас мышление мозга вот такое. До свидания. А а вы откуда сами, кстати, если не секрет? Я с Москвы. А родом, национальность какая у вас? Я узбек. Узбек. Да. Жа жалко. Ладно. Что ты, узбек, что ты узбек так и не понял. Хорошо. Ничего. Да, давай.